Кто? За. У меня за. не дополнение, у меня вопрос. Да. Я узнаю, что у нас из прошлого раза были не рассмотренные жалобы. А, ну, я так полагаю, что еще будут, а мы когда это будем рассматривать. Ну, я думаю, мы посвятим отдельно. А, да, да, да, да, да, да. Потому что жалобы поступают из городской комиссии, и продолжают. Ну, что -то в общем, логично, да. да, мы мы все сразу раз да не конечно, конечно, конечно. Нет, конечно. мы же там говорили, что надо ну, да, в сделать запрос. Да, да, да, они да, должны подготовиться. Значит, коллеги, да, голосуем за повестку дня. Угу. Спасибо. Первый вопрос. О ликвидации избирательных участков в местах временного пребывания граждан. Коллеги, Речь идет значит, о судовых избирательных участках и о временном избирательном участке, который Больник. был создан в городской больнице. И данные комиссии были созданы на время избирательной кампании. Избирательная кампания завершилась. В связи с этим нам необходимо принять решение о ликвидации временных участков. Напомню, что э, судовых избирательных участков было 111, часть из них мы уже ликвидировали на основании обращения судовладельцев. Э, данным решением э, мы ликвидируем остальные участки, которые у нас проводили выборами. Угу. Коллеги, если вопросов нет, нет, то ставлю на голосование проект решения по первому вопросу. Виногласно, спасибо. Переходим ко второму вопросу о досрочном прекращении полномочий членов участковой избирательной комиссии номер 645, как раз той самой комиссии, которая была создана в городской больнице. В связи с ликвидацией данной комиссии, участка. участка мы прекращаем полномочия членов угу. участковой избирательной комиссии. Комиссия у нас состояла из четырех членов с правом решающего голоса принять соответствующее решение. Кто за, прошу голосовать. Угу. Спасибо, коллеги. Переходим к третьему вопросу о размерах ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда за работу по подготовке и проведению выборов председателям недостоящего участкового показательных комиссий. Коллеги, значит, нам необходимо с вами утвердить размер ведомственного коэффициента для всех комиссий чтобы осуществить выплату, поскольку выборы завершились, нам необходимо данное решение в части выплаты дополнительной оплаты принять. К решению предлагается расчет. Фу, соответствующий, да, Павлович Павлович, Он был направлен на почту. да. А, я вам не, не успел. Да, да. да, да. Это да. приложение, там два приложения. Номер один номер два. Это номер два, да? А, приложение. Нет. Нет, у нас будет одно приложение. А здесь одно. Да? Одно. А, а размер а, вот, да. вот это я не видел председателя. Да, да, да, да. Посмотреть. Можно посмотреть. Распределение разное, собственно. А мы кому-то... А, вот. Здесь разные коэффициенты. Разные коэффициенты, но суммы получаются. А, понятно. Я понимаю, что разница в зависимости от числа людей на участках. Да, да, да. За то, у нас просто составы угу. разные по численности. Угу. Понятно, понятно. Вот. Но в целом, поскольку... Э... То есть, мы кому-то, кто хорошо отработал, мы не можем добавить. Ну да, все у нас отработали, и мы должны угу. с этим осуществить угу. Ну ясно. Ну, все, тогда, да. угу. Коллеги, если вопросов по данному проекту решения нет, то ставлю его на голосование. Угу. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Угу. Спасибо. Аналогичный вопрос, коллеги, четвертый, он касается уже э, членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Также э, в приложении определены размеры ведомственного коэффициента, и во втором приложении э, указаны указано размер дополнительной оплаты труда. Э, здесь, собственно, тоже э, коэффициент установлен всем поров, но, коллеги, прошу вас вот ознакомиться у вас. Uh -huh. Эта информация ранее уже была доведена до членов комиссии. Uh -huh. Поэтому, если вопросов нет, то ставлю на голосование. Uh -huh. э, решение по четвертому вопросу. Кто Коллеги, повестка исчерпана. Если есть. есть у вопрос, Вопросы, у да, которые подлежат обсуждению прошу а, ну, у меня не подлежат обсуждению вопроса, у меня маленькое замечание Нет, значит, относительно, относительно того что э, все коллеги знают я обучал собранное мнение оно открыто, в открытых случаях уже опубликовано да. значит <coughs> мы с Андреем Александровичем говорили что это в общем в какой-то да. момент обязательно да, будет опубликовано на, на сайте нашей территориальной избирательной комиссии по требует это да совершенно значит, э, ну, я просто хочу сказать что к сожалению к сожалению ну, вот, а, на тот момент, когда я писал это особое мнение, у меня еще было достаточно немного информации. Вот, однако сейчас это понятно, это понятно, что да. во всем городе прошла вот такая общегородская ситуация да. по а, искусственному а, повышению явки. Вот, и путем махинации с разнообразнейшими списками, списки включенных, и списки исключенных уведомления, списки общие, вот, когда там у нас ага. просто отдельные люди пропадали из списков, и целыми домами пропадали из списков. Не туда, не туда, ну, это вот такая очень искусственная искусственная история по занижению численности и увеличению яд. Мне а, на тот момент, когда я писал особое мнение, мне было еще тяжело сказать, насколько это носит ну, тотальный характер для всего города. Ну, к сожалению, носит тотальный характер для всего города. К сожалению, наша территориальная избирательная комиссия не стала прекрасным, светлым исключением. Ну, мне очень нравится. Ну, это все, что я хотел сказать. Нет, просто, Данил Борисович, вот в данном случае мы вот сейчас обсуждали тоже эту тему, она действительно болезненная, но к избирательной комиссии она не имеет отношения. А списки Серебряные, готовят, территориальные, да, да. да, Она не, не, не готовим мы. Да, списки готовит администрации. И, подожди, подожди, я это... еще не договорила. Значит, вот в данном случае вот это особое мнение, оно не особое мнение, а это направление как э, замечаний уже в администрацию, а не к нам. Я хотел бы с вами, Марина Андреевна, согласиться, но, к сожалению, я не могу с вами согласиться, потому Вы что, что, что, потому что э, вот это искусственное, искусственное занижение, э, занижение числа избирателей на участках э, происходило, в том числе, путем и э, деятельности наших, наших председателей. Да. Смысле, путем как? деятельности хотите, Им, да, они хотите, в списке они получили Вы хотите, чтобы я сейчас это рассказывал? Ну, я могу на самом деле. Ну, если это очень долго, да. Почему? Не, не очень хочу, если а, честно. В, в, в, в механику. Да. Я потом, если хотите, вам да, отдельно объяснить. Вот. А что касается, что касается спроса, есть уж мы сказали, что да, опять же, мы вот с Андреем говорили о том, что